Дайджест. Бизнес в стиле фанк. Капитал пляшет под дудку таланта. кел Нордстрем, Йонас Ридерстраля. Рейтинги. Одна из топ-100 бизнес-книг всех времен. Мировой бестселлер, переведенный на 33 языка. Авторы входят в топ-50 бизнес-мыслителей мира. Об авторах. кел Нордстрем, Работает в Институте международного бизнеса при Стокгольмской школе экономики. Входит в состав Советов директоров норвежской фирмы Stokke Fabriker, шведской интернет-компании Spray Ventures и американского разработчика прикладных решений для электронного бизнеса Reserfish. Йонас Ридерстрале. Работает в Центре углубленного изучения лидерства при Стокгольмской школе экономики. Имеет степень MBA и доктора философии, автор книги о глобальных инновациях, Ведет Advanced Management Program в Стокгольмской школе экономики. Основная идея. Авторы книги убедительно доказывают, что мир изменился. Правила меняются. Добиться успеха может лишь тот, кто отличается от всех остальных. Это справедливо и для компаний, и для отдельных индивидуумов. Для достижения успеха нужно распознать, что вы умеете делать намного лучше других, и заняться именно этим. А компании, которая хочет победить в конкурентной гонке эры фанка, нужно изменяться. По-другому искать людей, давать больше свободы сотрудникам, ориентироваться не на условные рыночные сегменты, а на личность своих клиентов, делать инновационным каждый процесс. Именно такой бизнес может считаться бизнесом в стиле фанк, и лишь он выживет в новых условиях. Жизнь в новой эре. Сложно спорить с тем, что именно капитализм сегодня диктует правила игры на мировом рынке. Однако, если присмотреться, то станет ясно, за бездушной машиной стоят люди, и именно они являются основной ценностью и отдельных компаний, и целых индустрий. Авторы книги приводят такую статистику. 70-80% работы, которую выполняют сотрудники, они делают не руками, а мозгом. Интеллект является основным средством производства, и с этим нужно считаться работодателем. То же самое касается и результатов труда. К примеру, около 70% стоимости автомобиля обеспечивает нематериальная, интеллектуальная составляющая. Таким образом, сейчас и в будущем для успеха компаний – Необходимо умение направлять работу умов в нужное русло. Именно направлять, а не управлять, ведь интеллект сотрудников не принадлежит бизнесу. На первое место выходят знания. Именно они уже стали самой мощной движущей силой рынка и всего мира. Конкуренция теперь осуществляется на основе знаний. Кто владеет наибольшим количеством актуальной информации, тот и победит. То, что раньше считалось незыблемой предпосылкой успеха, природные ресурсы, рабочая сила, капитал, уступает свое место знаниям. Знание это новое поле брани для стран, корпораций и индивидуумов», — говорят авторы книги. Еще одним важным фактором, диктующим новые правила игры, становится глобализация. За последние 40 лет 20-го столетия международный товарооборот увеличился на 1500%. Развивающиеся страны быстро наращивают объемы экспорта, стремясь достичь такого же уровня жизни, как в развитых. А компании из развитых стран открывают свои представительства в Китае, Индии и других Скажем, на момент написания книги 20% компаний из списка Fortune 500 открыли свои офисы в Бангалоре, индийском городе, известном своими IT-специалистами. Авторы охарактеризовали новые условия так. Экономическая реальность нашего времени такова, что все конкурируют со всеми. Все мы участники глобальной конкуренции, и отдельные люди – участники глобальной конкуренции, и компании. Целые страны вовлечены в глобальную конкуренцию – нигде не спрятаться и никуда не убежать. Поскольку конкуренция усиливается, то все более важным становится поиск точки дифференциации, отличительной особенности, которая позволяет компании выделиться из толпы, создать нечто уникальное. И тут на помощь приходит человеческий интеллект. Его наличие и способность самой организации максимально творчески управлять своими процессами определят, выживет ли бизнес и станет ли он фанки-бизнесом. При этом компании стоит помнить, что знания недолговечны, а значит, необходимо их постоянное совершенствование. «Нужно шевелиться», утверждают авторы, «шевелиться быстрее» и «начинать прямо сейчас». Три силы бизнеса в стиле фанк. Авторы утверждают, что эру фанка формирует три ключевые силы. Технологический прогресс, изменение общественных институций и пересмотр традиционных ценностей. Все они влияют друг на друга – на общество, компании и каждого из нас. Первое. Технологический прогресс. В прошлом технологии ассоциировались с нобелевскими лауреатами, освоением космоса, сегодня же – шоу-бизнесом, компьютерными играми и фильмами. Первенство в сфере инноваций принадлежит программному обеспечению, информационным системам. Наши дома скоро станут храмами виртуальной реальности, напечканными всевозможными устройствами, многие из которых будут иметь выход в интернет. Технологии сжимают пространство и время, обеспечивают полную прозрачность и информированность людей. И это только начало. Ведь, как еще сто лет назад заметил экономист Альфред Маршалл, настоящая ценность идеи, переворачивающую страницу целой эпохи, осознается не тем поколением, которое эту идею выдвинуло. Информационные технологии еще сильно нас удивят, убеждены авторы книги. Второе. Изменение общественных институций. Общественные институции создавались для того, чтобы упрощать жизнь. Они ограничивали нашу свободу, но снижали уровень неопределенности. Общественные организации никогда не славили своим творческим и предпринимательским потенциалом. Сегодня многие компании должны возрождаться заново. Бюрократические предприятия мертвы неэффективны в эру фанки бизнеса. Изменяется также институт семьи. Дети реже видят родителей, количество разводов растет, несколько браков в течение жизни явление обычное. Представления старшего поколения о нормальной семье сегодня не актуальны. И это не признак упадка, а доказательство существенных изменений. Транснациональные компании больше не мыслят категориями отдельных государств или регионов. Все более важными становятся совсем другие категории анализа целевой аудитории. Язык, культурные традиции. Климат, возраст, стиль жизни, все что угодно. Третье. Пересмотр традиционных ценностей. Ценности тоже меняются, но очень медленно. Они постепенно преодолевают географические привязки. Культуры, вкусы, опыт, история сливаются и создают набор ценностей, индивидуальные для каждой личности. Раньше монополией на ценности владела церковь. Сегодня же больше нет однозначных ответов на вопросы о том, что хорошо, а что плохо. Впервые в нашей цивилизации начинают конкурировать между собой люди из разных уголков мира, и у каждого из них свое представление о том, что такое хорошая жизнь. Эти три силы – технологии, общественные институции и ценности – создают глобальный мир, в котором все решают знания. Теперь ни церковь, ни государство, ни компания не будут делать выбор за человека. Он обречен на свободу выбора как владелец главного актива глобальной экономики – но вместе с этим приходит и ответственность за свое здоровье, карьеру, образование, за всю свою жизнь. Чем больше у индивидуума возможностей, тем больше у него персональной ответственности. С увеличением персональной свободы будет увеличиваться и неопределенность. Это новый вызов для людей, особенно для руководителей. Настоящие лидеры не контролируют сотрудников, а предоставляют им свободу действий. «Дайте людям свободу, и они сами найдут неординарные пути решения проблем», – пишут авторы. Характеристики фанки мира Мы живем под девизом «Больше». Больше выбора, веселья, потребления, страха, возможностей, конкуренции. Мы вступили в эру изобилия и сопутствующего ей перепроизводства. Характеризует это новое время и общество три фактора. Рыночная мания, бессмысленное производство и бесплатные коммуникации. В эпоху изобилия потребитель больше, чем король. В его руках сосредоточена вся власть – и в будущем сила нового, требовательного клиента будет все больше ощущаться во всей цепочке создания добавочной стоимости. Неудивительно, что сейчас компании конкурируют, чтобы только завоевать несколько секунд внимания потребителя, а главная борьба идет за долю сердца и долю ума клиента. Как ее получить? Один из рецептов, предлагаемых авторами – создать бизнес, который был бы доступен для клиента 24 часа в сутки. В том, что роль потребителя вышла на первый план, есть и еще одна положительная сторона. Компания может использовать клиентов в роли консультантов и получать максимально точную информацию. То же самое справедливо и для сотрудников, которые работают на передовой, то есть общаются с покупателями. Они владеют всеми ценными сведениями. Поэтому авторы считают, что руководителю нужно предоставить им как можно больше свободы и власти. Еще одна особенность эры Фанка – постоянное ускорение времени. Все вокруг ускоряется, цены меняются ежесекундно, поток информации растет в геометрической прогрессии, новые модели продуктов выходят в разы быстрее, чем несколько лет назад. Одна из возможных реакций на такое положение вещей – нужно неистово работать. Но на самом деле нужно работать не больше и быстрее, а лучше. Заниматься тем, что вы умеете делать на 100% лучше других. В этом случае вы не проиграете. Даже если конкуренты будут работать круглосуточно. Компании тоже стоит строить свою конкурентоспособность на интеллектуальном капитале. Стоимость нематериальных активов многих организаций выше, чем золотовалютные резервы некоторых развитых стран. Однако проблема в том, что интеллект сложно измерить количественно, поэтому компании фокусируются лишь на отчетах о прибыли. Но авторы убеждены, даже если сейчас еще нет моделей для оценки интеллектуального капитала, все равно он должен быть на первом месте у руководителя. В конце концов, всем миром правит восприятие. То, что действительно ценно, неосязаемо. Чтобы победить в новых условиях конкурентной борьбы, нужно делать ставку на творчество, результативность и изменения в производстве и обслуживании. Нужно привлекать в компанию людей, не похожих друг на друга способных создавать новые, необычные, интересные продукты. Таких сотрудников сложно вписать в иерархическую структуру, поэтому сами структуры будут изменяться. Важно помнить, что талантливых, неординарных сотрудников нужно искать в нетрадиционных местах. «Если нанимать только в Гарвард Бизнес Скул или Энсид, Франция, то у вас получится довольно однородная масса», – пишут авторы книги. Однако в погоне за нестандартностью людей – Нужно не забывать о том, что сотрудники должны разделять ценности компании. Это самое главное, а профессиональные качества каждого можно подтянуть. В мире фанка стираются границы между отраслями. Услуги и товары тоже тяжело отделить друг от друга. Например, что такое Макдональдс? Это и товар, и услуга. Даже грань между отдыхом и работой становится все более размытой. Работа – это уже не какое-то конкретное место, а образ жизни фанки общества очень фрагментарно, но эта фрагментарность специфична. Сегодня мы сталкиваемся с племенами похожих друг на друга людей из совершенно разных стран мира. Они объединяются по общим жизненным принципам или профессиональным знаниям. Если пойти еще дальше, мы окажемся в абсолютно фрагментарном мире, где каждый человек становится микропримером спроса и предложения на глобальном рынке. Мы вступаем в эру индивидуализма, где важными становятся самореализация и развитие целостной личности. Сегодня все сложнее вписать потребителя в некий сегмент. Хотя бы потому, что многие люди готовы потратить последние деньги на то, к чему испытывают страсть. Они могут пожертвовать всем, чтобы купить сноуборд, бутылку первоклассного вина или последнюю модель мобильного телефона. И такие потребители могут быть более ценными для компании, чем обладатели высокого дохода которых ничего не интересует. Авторы предостерегают. Вполне вероятно, что в эпоху изобилия практически все достанется только одному единственному победителю. Кто помнит команду номер два или номер три в последнем чемпионате мира по футболу? Поэтому нужно стремиться только к победе, недовольствуясь бронзовой медалью и пытаться максимально захватить рынок. Портрет фанки корпорации. Половина всей международной торговли приходится на транснациональные компании. Глобальные корпорации – новые империи нашей эры, которые правят миром. Но мы понимаем также, что завтра эти компании будут выглядеть и действовать иначе или прекратят свое существование. Фанки-корпорация – совершенно особенная компания. Это не засахаренная бюрократия, а организация, которая стремится изменить обстоятельства и победить непредсказуемость. Во-первых, Фанки компании увеличивают степень своей специализации. В эру изобилия только лучшие решения и товары будут оценены рынком. Для этого нужно сфокусироваться внутри компании на нужном типе сотрудников, а во внешней среде на нужных потребителях. Фанки организации не стремятся быть всем для всех. Они стараются стать конкретно кем-то для кого-то. Во-вторых, После осознания своей специализации, компания нужно определить, как максимально эффективно использовать свои ресурсы, избавиться от жира и нарастить мускулы. Знания разбросаны по всей организации, часто она не может оценить свой интеллектуальный потенциал. Нужно создавать систему самообразования внутри компании, учиться быстро трансформировать знания в действие. Лишь тогда можно получить конкурентное преимущество на рынке. В-третьих, Фанки-корпорация исключительно инновационная. Соперничество привело к тому, что хорошая идея одной компании копируется конкурентами максимум за несколько недель. Поэтому один инновационный отдел не поможет бизнесу выделиться и преуспевать. Нужна тотальная инновационность, образ мыслей, который касается каждого в компании, всего и везде. Любая корпорация имеет огромный потенциал. Последние исследования показали, что компании используют лишь от 5 до 15% творческих способностей своих сотрудников. Сложно представить, какого эффекта можно достичь, если повысить этот показатель хотя бы на 10%. Авторы уверены, что, стремясь обеспечить инновационность на всех уровнях, нам необходимо пересмотреть все аспекты деятельности предприятия, а именно нашу стратегию, скорость внедрения накопленного опыта и пути более рациональной организации работы компании. В-четвертых, фанки-корпорация гетерархична. В эру турбоскорости интеллекта традиционную иерархию ожидают постоянные нервные срывы. Поэтому фанки-корпорации будут гетерархичными, то есть состоящими из многих иерархий различного типа. На самом деле иерархия касается должностей, процессов и профессий, хотя в традиционных компаниях она отображается лишь в должностях. В некоторых вопросах подчиненные должны быть большими профессионалами, чем их руководители. Это нужно учитывать, особенно в проектных компаниях, где человеческие знания и навыки являются конечным продуктом для клиента. Компания, живущая в Аруфанка, не стоит ждать, что потребитель сам придумает продукт, который стоит создать. Ведь посетители художественных галерей не просили Пикассо изобретать кубизм. Поэтому, если вы хотите сделать что-либо поистине революционное, научитесь не обращать внимания на клиентов. Речь, конечно, идет об инновациях, а не о сервисе. Там роль клиента первоочередна. Большинство потребителей консервативны и скучны. А если вы уверены, что они генерируют идеи лучше, чем вы, наимите их. Или ищите другую работу, советуют авторы. Продукт, который производит бизнес в стиле фанк, должен вызывать у потребителя эмоции. Именно в этом заключается наибольший потенциал конкурентного преимущества будущего. В экономике эмоций лучше вызвать негодование у 90% людей и привлечь интерес 10%, нежели быть просто середнячком для всего рынка. Людям нужны удивительные вещи. Поэтому необходимо создавать сенсационные товары, услуги и стратегии, затрагивающие души и чувства людей. Личность в стиле фанк. Люди будут все меньше работать, потому что так надо. Они будут заниматься каким-либо делом, потому что внутренне хотят этого. А если говорить о выдающихся специалистах, то не компании будут нанимать их, а наоборот, они будут выбирать компанию. В сущности, все это можно наблюдать уже сейчас, в будущем. Данный процесс лишь только наберет оборотов. В долгосрочной перспективе, как утверждает ученый Чарльз Хэнди, Основной задачей бизнеса будет не предоставить людям работу, а организовать их. Это принципиальное различие. Руководитель дает не работу, а возможности, пространство для творчества. Задачей лидеров в таких условиях становится создание силовых полей, которые притягивают таланты, а не просто служащих, ищущих рабочее место. Нужно помнить, что у талантов всегда есть широкий выбор, поэтому с ними стоит обращаться как со знаменитостями. Если потерять одного, уйдут все. Звезды притягивают звезд, а неудачники – неудачников. В мире фанка к лидерам предъявляются принципиально новые требования. Если вы попытаетесь манипулировать умными людьми, они начнут сопротивляться. Нужно овладеть умами и сердцами людей. Кроме того, лидер должен вносить хаос туда, где слишком много порядка. Заставлять людей отказываться от традиционного образа мышления. Фанки-лидеры должны соответствовать четырем требованиям. Задавать направление, проявлять терпимость к ошибкам, постоянно обучать сотрудников и уделять им внимание. Первое. Задавать направление. Это не контролировать, а скорее поддерживать и одобрять людей в их стремлении сделать то, что действительно имеет значение. В современном менеджменте это обычно выражается в создании видения, четкого, последовательного и целостного. Лидеры должны сформулировать, постоянно напоминать и отражать в мелких задачах краткий основополагающий принцип деятельности компании. Например, слоган корпорации «Дисней» – «Делать людей счастливыми», и вся ее деятельность базируется на этом видении. Второе. Проявлять терпимость к ошибкам. Инновации требуют экспериментов, а значит, нужно не бояться смелых шагов, даже если риск ошибки высок. Главное – делать правильные выводы и двигаться вперед. Лидер должен предоставить людям свободу и время. И те сами найдут неординарные пути решения проблем. Третье – непрерывно обучать людей. Вообще, постоянное обучение – одно из главных правил эпохи фанка. Причем речь не о забивании головы фактами, а об индивидуальной работе с эмоциями и душой сотрудника. Большое значение приобретает наставничество, беседа, передача знаний. Лидер воспитывает лидеров не в лаборатории, а в реальных условиях. Поэтому учеба уже неотделима от работы и жизни. Это единый процесс, который происходит каждый день. Четвертое. Уделять сотрудникам внимание. Компания должна проявлять к талантливому сотруднику гораздо больше внимания, чем он к ней. Талант – единственное, что сегодня заставляет капитал плясать. Поэтому фанки-лидер должен перейти в формат руководства «один на один». Ценный сотрудник действительно стоит такого подхода, потому что его мотивация уникальна, как и он сам. Деньги не могут быть для лидеров новой эпохи самоцелью. Как сказал известный психиатр Виктор Франкл, «нельзя стремиться к собственному успеху или счастью. Это может быть только следствием, неожиданным побочным эффектом самоотверженного стремления к цели, которое несоизмеримо больше, чем сам человек». Такие идеи могут реализовывать лишь очень талантливые, высокомотивированные люди. И компании сильно зависят от таких сотрудников. Эра фанка несет перемены для каждого индивидуума. Чтобы преуспеть в гиперконкурентной среде, нужно выработать персональную стратегию. И начать нужно с такого принципа – если вам не нравится то, что вы делаете, бросьте это занятие. Причем сделать это нужно как можно скорее, иначе все лучшие места займут конкуренты. Станьте человеком монополии, единственным в своем роде. Рецепт выживания сегодня – это отклонение от нормы. Занимайтесь собственным маркетингом, позиционируйте и дифференцируйте себя, а еще налаживайте связи, поскольку ваша конкурентноспособность – это что вы знаете, помноженное на кого вы знаете. Следует сделать. Дать себе и своим подчиненным право на ошибку. Искать талантливых сотрудников в нестандартных местах. Добавить инновационности в каждый аспект деятельности компании. Стоит задуматься, занимаетесь ли вы и ваша компания тем, что делаете лучше всего? Используете ли вы интеллект своих сотрудников по максимуму? Является ли непрерывное самообучение частью вашей жизни и корпоративной культуры? Пять основных мыслей. Первое. Интеллект сотрудников сегодня является основным средством производства и главной ценностью компании. Вторая. В эпоху изобилия вся власть находится в руках потребителя. Третья. Компании нужна тотальная инновационность в продукте, стратегии, сервисе и во всех внутренних процессах. Четвертое. Чтобы быть успешным, вашему продукту нужно вызывать у людей эмоции. Пятое. Фанки-лидер должен заставлять людей отказываться от традиционного образа мышления.